Смотрите, какая у нас картинка. Она сейчас не цветная, но мы с вами ее будем делать цветной. Давайте посмотрим, что здесь нарисовано. Вот такой вот тренер со свиском учит своих учеников. И вот ученик, которому он что-то говорит, объясняет. Как вы думаете, каким это они с видом спорта занимаются? Давайте посмотрим, что тут есть. Такое футбольное поле, трава. И ворота, значит, они занимаются футболом. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем? Вот такие вот у меня карандаши цветные. Здесь очень много цветов всяких. Давайте выберем Сначала один, который мы будем... Давайте сначала раскрасим траву. Выберем зеленый цвет. Где здесь зеленый цвет? Правильно, тут два зеленых цвета. Я взяла два цвета зеленых. Один светлого зеленый и вот такой еще. Зеленый по Они отличаются. Видите, разные. Тут светлые. Так, сначала раскрашу поле, разукрашу, пишите, вы любите разукрашивать. И вот такие травинки я и буду делать вот таким цветом. Сейчас мы еще у ворота раскрасим травинки. Такие вот травинки у нас получились. Теперь поле футбольное сейчас раскрасим. Зеленым цветом это ежик. Как вы думаете, какие у ежика цвета иголки? Пишите получилось, давайте с вами тренера будем раскрашивать, вот такой я взяла, как вы думаете, такое это коричневый, будем Бо... красить его коричневым цветом, я ему, а футболку я ему покрашу другим цветом. А вы занимаетесь каким-нибудь видом спорта? Или вообще какие у вас увлечения, чем вы занимаетесь? Может, вы футболом занимаетесь, как вот здесь на картинке? Или, может, вы вообще любите рисовать? Или еще что-нибудь... Пишите в комментарии, чем вы любите заниматься. Мамка раскрасила. И стерео здесь еще. Хотите, я вам... Прочитаю какой-нибудь стиль. или лучше не надо. Ладно, не буду. Почти накрасил, а сейчас будем с вами выбирать другой цвет тоже. Когти каким ему цветом красить. Так вот получилось. Когти мы ему оставим белым цветом. А сейчас я выбираю желтый цвет. И мы сейчас будем красить. Так вот. И вот здесь вот желтым цветом как раз. Такой вот яркий желтый цвет. Пишите, какой у вас любимый цвет какой вам нравится пишите в комментариях желтый или какие-нибудь другие цвета может вам тоже желтый нравится а может какие-нибудь еще другие цвета любимые какие у вас? Таким вот мы красим цветом. Вот такая у нас уже с сон получается, там картинка разноцветная. Здесь тоже ему желтым покрасим. Таким когти мы ему белым оставим. А здесь желтый. Так. И опять берем коричневый и красим коричневым цветом. Вот, мне еще осталось чуть-чуть накрасить. Как вы думаете, таким цветом сделать тренеру волосы? Я думаю, нужно сделать какие-нибудь Давайте сделаем какого-нибудь тренером современным. Какой-нибудь сделаем вот такой необычный цвет волос. Я сейчас подумаю какой и скажу вам, какого цвета я буду делать цвет волоса. Сейчас ему только уши покрасим. И будем ему делать красить волосы. Вот я уже покрасила. Сейчас я ему сначала нос покажу. Нос у меня будет черного цвета. Вот здесь вот такой вот цветом носик. А здесь мы ему сделаем другого цвета. Коричневого. Будет такой вот коричневый цвет. Такой у него получился у него будут синего цвета. Какие у него синие глаза. Ну что, я придумала, какого цвета я сделаю ему волосы. Вот такого цвета. Это Фиолетовый цвет. У него будут фиолетовые волосы. Вот такие вот яркие. И обычные во цвету волосы. Фиолетовые. у нас получились волосы и осталось нам тренеры только раскрасить футболку и свисток. Красим свисток оранжевого цвета. Такой яркий у нас будет свисток оранжевым цветом. И голубого цвета продолжаем красить свисток. Весь он будет голубого. и А футболку мы сделаем? Футболка у нас будет красная. Такая яркая футболка. Красного цвета. такой вот яркий красный цвет у нас получается. Сделаем полностью цепок красного цвета. Хотя можно ее сделать двух цветов, например, красного и синего или еще какого-нибудь. Вот у нас прямой получился, а теперь будем делать ворота красный. Сетку мы оставим белой. А эти покрасим вот таким цветом синим. Какой у нас получается синий цвет? У нас ворота получились. И сейчас будем красить камни. Каким мы будем цветом? голубым И еще какие-нибудь. Посмотрим сейчас. Думайте, какого цвета бывает камни. А камни бывают всяких цветов. Так что его можно красить Каким цветом? Какой вам понравится? Я вот выбрал голубой. И еще сейчас какой-нибудь выберу. Выберу еще поярче голубой цвет такой. Этот у меня как уже голубой, на синий больше похож. А есть у меня голубой вот такой вот. Посветлее. Вот сейчас вы видите видела ярче и таким вот раскрашу получится у меня такой камень голубой и синий они цвета похожи отличаются только чуть-чуть совсем такой получается и останется нам сейчас кого раскрасить Правильно, ученика жка. Сейчас мы его с вами будем красить. Иголки его наверное, надо покрасить. Даже не знаю, какого цвета иголки покрасить ему. Давайте ему сделаем иголки с вами желтого цвета. У нас будут желтые гонки. Такие гонки у нас получатся яркие желтые. получились у нас иголки, дальше мы ему покрасим носик. Носик у нас будет черный. А сам ежик у нас будет оранжевый. и еще чуть-чуть осталось здесь покрасить теперь будем его ботинки красить сейчас подошва у него будет синего цвета такая вот подошва а сами ботинки мы покрасим им другой цвет более яркий чтобы они отличались Подошвы будут одного цвета, а сами ботинки будут у нас с вами другого цвета. Теперь ботинки будем красить красными. У меня будут яркие красные ботиночки. Такие вот получаются. Еще один ботинок осталось вот этот покрасить. И все. Вот такие у нас красивые ботинки получились. Сейчас мы поезд сделаем. Поезд сделаем зеленого цвета. А пляжку голубого. Вот. И будем делать ему шорты. Они будут такие ярко-розовые какие красивые шортики у него да. розового цвета как у всех футболистов которые занимаются футболом у них есть форма в чем они занимаются это футболка шорты и Думаете, что у них еще есть? Перчатки, правильно. Перчатки и бутсы, в которых они бегают по полю. Вот, вот какие у нас шорты получились. И футболку мы красим тоже рода завод света. Только другого оттенка, чуть-чуть потемнее. Тот розовый был поярче, а этот розовый у них потемнее чуть-чуть. Или даже наоборот. Он поярче. А тот посветлее розовый. Вот такая у него форма получилась. Футболка и шорты. Форма футболиста. Давайте еще на перчатки сделаем. И такие поярче. С красным цветом добавим как у него перчатки чуть-чуть отличались такие яркие у него перчатки наш футболист почти готов сейчас я вам покажу какой полностью рисунок получился так сейчас еще травку докрасим вот здесь поярче вот такой у нас получился цветной уже. Тренер с футболистом в ворота и футбольного поле. Ребята, пишите, понравилось, как я у него? Ребята, пишите. Понравилось, как я у него разукрасила, какой он у меня получился цветной. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и пишите комментарии.